Всем привет, потому что пока я жду постель, я очень сильно надеюсь, что это максимум 10 дней. Хотела сказать, на этой неделе особо ничего интересного не происходит. Располагайтесь поудобнее. Сейчас я расскажу много интересного. И вообще, что мы будем делать с вами в мае месяце. Для начала, если кто-то еще не подписался, то обязательно это сделайте. Но в целом, если вам информация полезна, то можете не подписываться. Главное, чтобы было полезно. Значит, переходим к тому, что вообще я сейчас на какой стадии. Я вот готовлю значит мои документы и так далее и тому подобное, но возникла такая непредвиденная ситуация, непредвиденная она только потому, что я не знала, что это все так долго делается. Ситуация возникла с дипломом, точнее с его с его отпостилем. Как я уже рассказывала, я там туда-сюда ходила, это стоило кучу денег. В итоге я нашла издавать диплом. Значит, за 10 тысяч рублей, но это я повторять не буду. Я позвонила, узнала, оказалось, что его уже сдали в Министерство юстиции, а готов он будет только в начале июня. Я сейчас это проговорю, но в конце видео я тоже буду об этом рассказывать. Сейчас что от меня зависит, это нужно заполнить анкеты, то есть подготовить все сторонние документы чтобы, когда я получила диплом, у меня уже все было на руках, кроме справки о нахождении на счету 10 тысяч долларов. Почему я ее сейчас не делаю? Потому что это бессмысленно, справка действует только один месяц. Значит, если я ее сейчас сделаю, то мне придется, когда я получу диплом, делать ее заново. Ну, это, в принципе, нелогично. Поэтому сейчас я пишу 100 план, заполняю анкеты, ну, и нервничаю, как всегда, потому что я вообще, если честно, не знаю, что я буду делать в мае месяце. Почему? Потому что я и так девчонка такая переживательная, теперь я переживаю, а если я им подам документы, а они значит, уже там всех набрали, у них не будет места. А если, например, я подам документы, но им там что-то не понравится, они скажут переделывать. А если, а если, в общем, этих если очень много. И я надеялась, что в начале мая я все это сделаю, потом просто спокойно дождусь результата и уже буду по факту думать. Но сейчас получается такая ситуация, что начну я все делать только после того, как получу диплом. А диплом с апостелем я получу только в начале июня я вот думаю, чем мне заняться в мае. Есть еще такой момент. Мне нужно будет сдавать переходной экзамен в Саджоне. Если кто-то смотрел мои видео, где стадии ВИФМИ и так далее, то он, в принципе, знает, что я занимаюсь в институте Саджон, который находится в Питере. У нас есть переводные экзамены, и я, признаться честно, вообще ничего не учу. И не учила. Я вот как решила, что я поступаю, я все, ни, ни о чем другом думать не могу. И в итоге получается так, что май, наверное, это идеальное время, потому что экзамен у меня будет 25 мая переводной. Это даже не переводной, я заканчиваю этот институт. Чтобы, получается, выпуститься, мне нужно будет его сдать. И нужно как бы готовиться, ну, в идеале. И, наверное, мы с вами этим и будем заниматься, потому что фактически... Ничего кроме как ждать, делать я уже не могу, потому что у меня уже все готово, я уже все сделала. Просто остается ждать и надеяться, что я потом все успею. Но это вечно какой-то нервяк, если честно. Ну, в общем, всем спасибо за поддержку. Жду вас на канале всегда. Всем привет, я уже вернулась домой, Значит, зачем я ходила, первое это сделать фотографию на заявку, фотография должна была быть с ушами, поэтому мне пришлось перефотографироваться, вот и второй момент, я делала копию загранпаспорта, потому что пока я жду постель, я очень сильно надеюсь, что это максимум 10 дней, я хочу все остальное подготовить, Значит, я заполнила анкету, почти дозаполнила. заполнила, у меня там по... Вот анкета, которая отдается от института Сонщель, она как бы прям вообще нормальная, по идее, там ничего сложного. А от университета Доксон там типа очень много информации, нужно там посмотреть, когда я закончила универ, вот это вот все. В общем, поэтому сижу, разбираюсь. И... Там у меня еще вопросы возникли. И мне еще нужно написать в стадии плана. Я тоже планирую сделать это сейчас. Плюс-минус там дня два на проверку, на корректировку. И, в общем, до конца недели собираюсь это все закончить. Вот так. Такие дела. <laughs> ну, в целом, пока что все, что я хотела сказать. На этой неделе особо ничего интересного не происходит. Пока что только жду апостиль и готовлю остальные документы you put up the fight <laughs> you put Так, я написала на русском языке План. Не буду прям сильно его показывать, рассказывать, потому что непонятно возьмут, не возьмут, примут, не примут. Ну... Но... Посмотрим, в общем-то. Сейчас буду его переводить на английский и уже дальше корректировать.